Данное И видео создано светучи, в развлекательных целях. Все показанное сегодня плоды трэг, аминь семечек, аминь. А вот тут неплохая кормилица, брендовая куртка висит какая-то. Но меня интересует то, что внутри вот этих баков. Давайте осмотрим. Дима пока проверяет брендовость и платежеспособность вот этой куртки. А я посмотрю, что в бачке по находкам, по электронике. А кстати, ребятки, всем здравствуйте, с вами Расхититель Помойки. И это вторая серия с выпуском, где мы стремимся заработать как можно быстрее 100 тысяч рублей. Ну чё, Дим, рассказывай, что по брендам? Кожаная обувь, ботиночки. Ну такие, может, рублей за 100 отлетят. Ты мне лучше курточку покажи. Пиджак. Ух ты, недешевый, походу. Хайберленд, эксклюзив. Ну, походу, да, на заказ шили. Свадебный. Ну, короче, набор бизнесмена за 100 рублей продадим. Так. О, так это фирма Мех. Ребят, дорогая фирма. Подобные куртки в интернете стоят вот столько. Слушайте, ну неплохая. Рублей за 400 отлетит. Или надо Дима? А? Ее надо оставить мне. Ребятки, у меня уже удвоенная корзина для того, чтобы она не сломалась. Потому что помоечка меня порадовала точно такой же корзиной для белья, чтобы я складывал находки. Вот подъехали к загородной кормилице. И давайте же ее осмотрим. Кстати, сразу вижу какой-то вынос хаты. О, нифига себе. Беларусь, смотрите какой набор Из Минска это презент Из Беларуси, вот чашечка и блюдцы Обалдеть, цена даже Вот написана, но ее не написали Блин, ну хоть что-то поднялся С этого выноса с хаты Вообще помойка конечно радует находками Но собирать их и продавать реально От души Баняни? Вот это я люблю, спасибо большое. Слушай, ну давай, я тебе подгончик сделаю, раз такая тема. Сейчас, у меня есть маркер. Да, в принципе, что вот это вот? Все, держи. Передаю привет своим друзьям. <laughs> Окей, ну, спасибо большое, блин. Дима, бери банан. Угощайся кормилица ой-ой-ой-ой капец у меня велик тяжелый смотрите дима с этой тумбой ездит ну а что поделаешь блин надо же домой тумбочку как-то увести Тетя тебя вынесли а? где находки все а. ничего себе так там как будто что-то есть ага. так все там такое Димон! Да ну нахер, прикинь, одноразок. Очень много. -а. Целая коробка. Это же кто-то копил. А где она была? Здесь нифига как так это кто-то выставил походу чтоб не выкидывать Ну, типа хотели утилизировать наверное, у бачок с батарейками да. а бачков с батарейками то нету капец ребят так тут очень много разных вообще одноразок вот стоит сишечка да стоит сишечка они все стоит псишечкой заряжаемые так тут однораза килограмма три, наверное сколько их тут штук вообще мы если что, по 20 рублей их продаем блин охренеть их тут очень много ребят Дим, попробуешь хоть одну? Я не фарю. А? Ну так тягу сделай, светится, не? О, они еще и рабочие охренеть вот это да вот это я понимаю помоечка дала ящик одноразок но если по 20 рублей за штуку да то тут наверное, где-то 1000 рублей здесь если по 20 рублей за штуку нифига себе какая красненькая металлическая как будто 4000 затяжек капец все топовые одноразочки я в шоке ребят это кто-то столько денег на них потратил кошмар так, ладно, что у нас тут еще? А, по одноразкам, тысяча рублей в копилочку. Кормилица, ой-ой-ой, интересная она. Перспективная кормилица. Как будто, да. о, прикинь, сразу, сразу как будто что-то есть. О, очки для зрения, Ягуар написано бренд. Нифига себе. Ягуар, ребят, Ягуар. И вот кейс от них Ягуар. С мешочком и с тряпочкой. Вот это бомба. Интересно, это бренд, вот как и машина Ягуар. Илюха, ну по видно, это брендовые очки дорогие. А это, кстати, подставка на кухне, вот эти вот. Они для зрения, Для зрения. Они не подойдут. Ага. Но смотрится топово. Да. Прям видно дорогие очки. На серьезного похож? Ну, похож на умного. Снимай давай. Нет, Ребят, нет. вот этот бренд, он не дешевый. Вот сколько примерно такие стоят очки от этого бренда Ягуар. Я их убираю в чехольчик. Проблема в том, что их, наверное, не получится продать, потому что они же для какого-то зрения определенного сделаны. А это надо понять, кому они там еще подойдут. Но я думаю, за рублей, может, 500 они продадутся, если постараться. Ну, бренд-то не дешевый, вот этот Ягуар. Это вот машины производит Ягуар очки Ягуар. Вот эту штуку за 50 рублей можно будет продать. Очки 500 и вот эта подставка 50. О, так вот еще вот эта штука. Но ну, это за 20 рублей. бри би би би би би что-то дождик начинается, в ребятки, точнее, скоро будет, скоро начнется. Посмотрите, что я написал на своем ящике. Путь к 100 тысячам рублей. Вот тут вот, первое видео будет по заработку итоги вот здесь. Второе, третье, четвертое. И так, вплоть до 10 видео. Но я надеюсь, что мы побыстрее добьемся этой цели, чем за 10 видосов. Правильно, Илюшечка? Пыцу ели здесь. А мне не оставили. Ни кусочка. О! Пыца была. О. Нифига себе. Это ж, ребят, кто это? Напишите в комментариях, забыл. Это ж усатый какой-то там мужик. Его как-то зовут. А где техника? Есть тут чего, техника там хоть чего, о, хвост какого-то крысеныша, а техника где, о, Нифига себе, что за бренд, пума, Илюха, а? походу тебе новую обувку нашел, у тебя и пумы вот с помойки и вот еще пумы с помойки, на тебя же, да, какой у тебя размер, это, это нет, это Арик видно. 41 с носками. С носками? Так это приятный бонус. Зачем ты выкинул? Постираешь. Не, носки... Вот, приятный не, бонус. А? Не, не, не, у меня есть это арик точно пума. Он даже по стельке видно. Ребята, А вот такая стелка зеленая, то это уже точно арик. Стелка. Да стелка, стелька, какая ну, разница. Еще носки походят. Ну да, в принципе, мери, Короче, топовые пумы вообще. С помоечки. Опа. Да, мое. Оно? Оно. И что ты хочешь сказать? Чуть-чуть подсмазать, и вообще будет топ. Черный Илюх, б... что хочешь сказать? Чуть -чуть. Помойка что? А бывает конкретно, вообще, блядь. Ой, блин. Обалдеть. Классно вообще. Чуть-чуть Да, видишь, это кремом надо подмазать. И Чуть все. выцвели они. И все, на выход еще одни кроссовки. Не зря выехали сегодня да уже есть, ребятки. Есть, Помоечка да, денежки экономит. А мне вот подарила, подарила вот эту тряпочку. Это я камеру буду протирать. Кишка какая-то. Да тут крысиный хвост, кишка, обувка. А техника где? Он Даже кокос здесь есть, блядь. Даже кокос. А техника где? Подъехали кормилицы, ребятки, она почему-то закрыта. Но пин-код я сейчас отгадаю, потому что я специалист по таким замкам. Что-то или так, или вот так. Ты пальцем до вот этой Все, вот он был. Вот эти. Короче, я отгадал код. Так, что у нас в сумке? Что по сумке? Сумка драная. Сумка пустая. Шляпа. Так, а вот здесь, мне кажется... Ай-яй-яй! А, Ну вот тут как будто что-то есть, мне кажется. О, пакет со шмотками. Всякие тут шапки. О, нифига себе, шапка Коламбия. Но ну, это, блин, 100 рублей смело. 100 рублей в копилочку. Коламбия это дорогой бренд. Носочки всякие здоровые тут. О, сумка вот такая. В принципе, оно молния целая. Да, Неплохая такая барсетка Ну, короче, эту сумку тоже рублей за 50 получится продать. Шапку за 50. Ну, уже 100 рублей. О, ремень. Какой бренд? Не знаю. Но он целый, блин. Ну, это рублей 30. Он чуть-чуть тут драный. Так, еще ремень. Ну, короче, два ремня за 50 точно улетят. Плюс 50 рублей в копилочку. Деревянные вот такие вот тремпеля тоже покупают. Рублей по 30 за один. Даже вот эти вот пластиковые я бы себе домой забрал. Они хорошие. Короче, тут вот этих тремпелей штук, наверное, 8. Ну, посчитаем, что это 100 рублей. 100 рублей в копилочку. Так, тут я смотрю, еще что-то есть. О, Илюха, куриная ножка. Одна? Хорошая, свежая. Одна? Не ешь только там, где я рукой брался. Одна, Илюх. Была бы щеп я бы тебе дал. О, нифига. Обувь какая-то. Прикинь, кат. Катарпиллер. Ботинки. Катарпиллер, ребят, оригинальные. 44 размер. Так это на меня. Обалдеть, кожаные. Прикинь, катарпиллеры. Да их можно за 1000 рублей продать. Они целые вообще. Ну чё, как крылышко. Обалденная, Это ножка. Ножка? Крылья. Вообще, хорошая. Укусно? Мне нравится. А я-то померю вот эти вот ботиночки, катарпиллеры вот эти вот кожаные. Так реально на меня. Оп, чик, и полетел ребятки, Но я их продавать не буду, я, наверное, себе их оставлю. Сейчас, кстати, уже сезон, можно в них ходить. Освежить можно, на покраску их отдать. Да я что, сумасшедший, я в них по помойкам буду ходить. Какие, блин, освежить там, красить. Не, ну они удобные, кстати, легкие очень, нормально. Помойка обувает. Тебе сегодня нашли кроссовки Пума, и мне ботинки Которпиллер кожаные. Просто да. красота вообще. Неописуемое. Вообще их можно было продать Спокойно за 1000 рублей Ну как от такой обуви отказаться Такие в магазине тысяч под 10 стоят. А вот кормилица Перспективная она Что он там делал Перспектива, есть. перспектива у меня была сейчас от голубя увидел и все по поводу того что же там делал голубек в этой кормилице пишите ваше мнение в комментариях за самый оригинальный комментарий за самое прикольное мнение вот по поводу голубёка я переведу на карту полторы тысячи рублей розыгрыш проведу в своем телеграм-канале ссылочка будет в описании в ребятки розыгрыш будет через пару дней после того как выйдет видосик на улице просто нереальный ветер, ребятки. Надеюсь, помоечка, несмотря на ветер, меня порадует. Опа. Нифига себе, какая сумка. Так это термосумка. Слушайте, ее купят рублей за 50. А, тут, так, тут молния еще есть. Так, это я беру термосумочку вот эту на продажу. Так, а что тут еще? Какой-то типа свитерок тоже можно взять О, сковородочка это я беру алюминий у нифига себе пока я тут рылся тетя сюда выставила Находочки с помоечки для меня. Кошелечек вот такой вот на продажу. За 50 рублей он продаст. Вообще спокойно, ребятки. О, еще вот такой рюкзачок. Так а что он, в принципе, целый? Обалдеть, целый рюкзак. Его за 100 рублей купят. Что тут еще есть? Так это полноценный вынос с хаты. Вот такие клабуки. Тоже рублей за 50 купят. Вроде целые они. И там еще кожаная куртка. А, ну она дыря вот этот. Вот видите, осыпается. Такое не купят. Оставлю конкурентам, алюминий забираю, вот эти клобуки. Это что, столько машинок там, обалдеть, обалдеть, ребят, целый пакет топовых машинок, да ладно, мне не верится, это ж, блин, столько денег, о, а это что? Мицеллярная вода, полная бутылка, ребят. Вот это купят. За 50 рублей вот эту воду мицеллярную купят. Она полная. А то, что в этом пакете, меня капец как радует. Давайте осмотрим его. Обалдеть там машинки. Вот уже, смотрите. Ребят, так это BMW. Она еще и делается в трансформера. О, видели, кнопку нажал. И получился трансформер. Обалденная BMW. Оп, и сложилась. Ее продать за 50 рублей можно. Дальше. Ребят, тут целая сумка топовых машинок. Вот машинка на пульте управления. Тесно пультик от нее выкинули. Это за 50 рублей продастся. Вот это вообще за рублей 100 продастся. Обалдеть, какая красивая. Вот это обалдеть. Это Bugatti. Бугати Veyron или как там? Бугати Чарон. Охренеть. Какие еще такие редкие машинки топовые, я не знаю, это какой-то внедорожник, он абсолютно целый, и вот без крыши машинка, обалдеть, да сколько их тут, они все целые, как такое можно выкинуть было, все металлические и все целые, вот на пульте рейндж ровер, только пультов тут не выкинули, вот еще, обалдеть, а это что, это ягуар, тоже металлическая. Обалдеть, ребят, я просто в шоке, как такое можно выкинуть, вот еще целая машина Взяли и выкинули целую коллекцию машинок, и все абсолютно целые Да за эти машинки я заработаю рублей 800 точно, поэтому 800 рублей в копилочку Помоечка дарит транспорт, а вот это вообще самая топовая машинка, обалдеть Кормилица, посмотрим, порадует ли она меня в прошлый раз тут был крупный вынос из хаты, в этот раз какая-то вата, может это вата для вейпа, да нет, скорее всего с кого-то матраса, какой-то один строительный мусор, ничего интересного, металлолом, Пять вата коробочки, что за коробочка, о, нифига себе, это ж весы, обалдеть. Магазинные весы, обалдеть целые, еще и с блоком питания, стрих м 5 f модель, нифига себе, ребят новые такие весы стоят вот столько. Но они бушные. Это с какого-то магазина выкинули. Видите, коробки вот эти вот все. Хотя это что, в магазине продавец свои трусы здесь оставил, менял там или что. Ну, короче, просто топ находка. Я не знаю, сколько они стоят и работают ли они. Но обязательно проверю, если рабочие. Я думаю, что тысячи полторы они будут стоить. И получится их продать на Авито. Если они, конечно, рабочие. Хотя я сомневаюсь, что магазин бы выкинул рабочие весы. Посмотрим. Пока что полторы тысячи рублей вкопилось. Ребят, вы сейчас, наверное, удивитесь, но весы полностью рабочие. Вот кладу телефон, 244 грамма с чехлом. Обалдеть! Почему выкинули рабочие? Я не понимаю. Все точно показывают, все обалденно, целые абсолютно рабочие весы. Вот это просто изи бабки. О, о, о, о, о! Там что, колбаска? А, нет, два кусочка хлеба. Блин, а я так рассчитывал на колбаску. Но, в принципе, латуневым смесителем грех не поживиться. Ведь его можно сдать и купить хотя бы одну сосиску. Латунь? Нет, дюраль, блин. Ну, это по цене металлолома покупают на металлоприемке. Это мне не надо. Мне только латунь, вот медь, вот это все. Зачем мне этот дюраль? Он тут, он тут уже походу конкурент какой-то все перерыл, блин. Тут галяк капитальный, вообще ничего нету. Я в недоумении, на помойке полный галяк, а? Пипец полный, Да я пипец. в шоке, блин. Обошли падлы вот эти конкуренты, вот поймать бы его, а? Вот так вот бы, да? Весь район обошел. Ребятки. А теперь информация по поводу моей прошлой топовой находки из прошлого видео. Многие помнят, что я нашел телефон битый от бренда Хуяйоми, Модель Note 8. Так вот, у него битый экран и битая задняя крышка. Но в принципе телефон классный. Признаки жизни он подавал. Я решил вложиться в ремонт и восстановить его, чтобы потом перепродать. Для этого купил заднюю новую крышку и новый экран. Потратил 1700 рублей. А на помощь мне отозвался Алексей, мой подписчик, который пришел ко мне на барахол помочь починить вот этот мобильник. Ну а телефоны я умею чинить, но что-то такое элементарное, простое. Там типа на айфоне экран поменять. А на вот эти хуя оно все приклеено. И для того, чтобы поменять экран, нужно специальное оборудование. А у меня такого нет. И как судьба свела. Буквально пару дней назад встретился с подписчиком на барахолке, который занимается аж целых 15 лет ремонтом. В общем, специалист своего дела. Мы с ним короче, договорились, он забрал этот телефон. И все там вроде бы как уже по Менял. Теперь Леха у нас в команде и будет восстанавливать топовые гаджеты с помойки. Ну короче, которые рентабельно чинить. Гаджет сервис. Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров. Занимаюсь 15 лет. Сервис центром на Ставропольской 176 офис 6. Ноутбуки делаю планшеты, телефоны. Самое главное, ребят, стопа по промокоду моему штребух вы получаете скидку в 10% на любой ремонт вашего гаджета. Обращайтесь, ссылочка в описании. Это в городе в Краснодаре, вот Алексей все чинит. Поэтому отозвался и ко мне пришел. Ребятки, вы посмотрите. Телефон полностью функционирует. Спасибо большое Алексею за то, что его починил. Новая задняя крышка и новый экран. Помоечка радует. Этот телефон теперь нам приносит деньги. Мы его используем для того, чтобы через него продавать находки на Авито. Мы сюда скачали Авито и у нас уже целых 31 объявление. Вы посмотрите, сколько находочек из помойки у нас стоит на продаже и ждут своей продажи. Очень надеюсь, что в скором времени это все купят. Да и в целом уже много Авито доставок оформили, поэтому помоечка дарит кэш. И связь. Нифига! Вай-вай! Какая приура! Вай! Красивая! А вот тут кормилица милая. Кормилица, кормилица. О! Всякие макароны, крупы, каша... Так, это мне не надо. Мне было такое что-то. Посерьезнее. Ты что? Обалдеть! Нифига себе! Вот это помоечка дарит. Здорово, пацаны! Я на тебя подписан. Можно сфоткаться? Да, конечно. Сейчас только мне очередь на стрелять. Не, тут... не знаю, что с ним делать. Взять можно, да? Помойка вооружает. О, потик-тет-телепипи, кормилица. Крытая она. А что, ее вывезли, что ли? Ну, не, не всю вывезли. Вот тут может... О, алюминий. Алюминий. Ой, уже нет. Я не знаю, это... Я видел. Я видел и оно прям взорвалось Прикинь, еще и руку но это было красиво красиво главное не сняли видео снял а, да? да Да. на канале штребух а? штребух вот это, момент. это сверхъестественные силы Пацаны, да, это надо. Надо. а мы вот алюминиевую сковородку нашли сдаёте, да? ну да мы технику собираем всякую да, да. Я показываю, что можно найти в помойке. Ну видишь, тут техники нет, но зато тут есть всякие блин, привидения, которые стекла бьют. Сверхъестественные силы. О-о-о-о-о-о-о, кормилица. Опять строчбушата бегут. Давай, помоечка кормит. Ребятки, ребятки. Давай кулак. Все, вы тоже? В ребятке, в ребятке, в бибетки. Помоечка кормит, у Пожалуйста. Это что такое? Чистон ИК. Звонок. Так это звонок. А что он прям в коробочке? Прям новый. Ребят, звонок. Но ну, это чисто устройство, которое пищит звонок. Слушай, ну его, наверное, рублей за 50 на барахолочке можно будет продать. У ребятки. Вот такой вот звонок. 50 рублей в копилочку. Улетели. О, еще один. О, еще плюс 50 В копилочку улетели Ой, еще плюс 50 В копилочку улетели Три звонка 150 рублей Новая коробка, но ну, это 10 рублей Это не будем считать Считаем все, что минимум 50 рублей стоит О, еще 50 Нифига себе, так это уже 200 рублей, ребят Четыре звонка в коробочках Слушай, а может там вообще их целый ящик где-то припрятали Не, ну вот это нормальная тема, ребятки Кстати, зацените Случилась беда недавно. Вот видос. Пизда-то выехали на помойку, ребят. Пизда рулю. И багажнику. Раме. И вот здесь еще тресек. А, ну оно вырвало. Пиздец. Илюша за мной ехал, уебался вот в эту хуйню. Вот этой частью. Тут треснуло, а весом он, короче, на вот эту штуку... Его кинуло и поднулся руль. Перед ком он не ударялся, получается, чисто вот этой части. И вырвало багажник. Пизде. Тут Илюшечка на моей лайбе ехал. И у меня до этого багажник стоял вот так. Поломал мне раму. Вот, вот, как вы видите, блин, рама треснула. Старый багажник вообще весь погнулся. Вот Его бы восстановить никак не получилось. Поэтому мне пришлось найти мастера, который мне по красоте заварил. Лучше, чем на заводе. В общем, примерно 13 тысяч рублей я потратил, чтобы новый багажник сюда приварить. Это с учетом алюминиевых трубок, пластин. Это на специальную базу мне пришлось ехать. В общем, ставьте лайк, ребятки, за такой багажник. Теперь он стал длиннее. Вот видите, фотка это вот до и после. Вот сверху приложил старый багажник и видно, что на насколько мой новый багажник стал длиннее и прочнее и усиленнее. Теперь моя лайба стала еще мощнее и на ней можно еще больше перевозить находок, в ребятки. Так что все сложности меня только закаляют, и это очень круто. Я всегда, если что-то плохое случается, делаю только лучше после этого моей переделки. И, кстати, инженерная мысль ко мне пришла, а сварщик все заварил. Все по моему сделалось проекту. Нифига себе, ребят, зацените, тут Илюха автоматов нашел в пакете. Скорее всего, они все рабочие. Вот за эту кучку автоматов продадим их за 100 рублей, вот их купят. Вроде не дешевые автоматы какие-то. Может, ставили новые, более усиленные, а старые более которые слабые выкинули. Вообще все целые, без следов какого-либо прогара. 100 рублей в копилочку. Помоечка дарит деньги. Див автомат АД2. Что это такое без понятия? О, тюк, тюк, тюк. О, кормилица И я вижу уже от кальяна Вот эти крышки верхние Для каких-то штук Это кто-то тут полутался и их оставил Они алюминиевые Ну их по 10-20 по рублей можно продать Каллаут или как-то называются они Может от них тут есть комплект Наверное до нас Какой-то бомж порылся Он их забрал, типа на алюминий Опа, ножнички смотрите Ну это 20 рублей это на барахолке, ребят, все продаем на чё. На Авито мы не выставляем то, что 20 рублей стоит. На Авито выставляем что-то такое, что можно продать, ну, за пару тысяч. О, пакет с пакетами. Это на барахолке пригодится. Там постоянно пакеты просят, вот, на рынке, где мы торгуем. Типа, у вас пакетика не будет? А теперь у нас будет, будут пакетики. Да не голиковая кормилица, вон, Смотри. Легендарные напитки, какой-то коньяк. Оставим бомжам на похмеление. А вот это что у нас такое? Конфетки. А тут набор всяких приправ. Не, но ну это нам не надо. О, доширак! Запечатанный. Ой, острый. Обалдеть, ребят. Вот такие находки я одобряю. Дошираки. Вот я люблю доширак. О, открытка. Тут деньги кого-то дарили в ней. Не, ну доширак это топ находка. Это вообще бесценно. Это мы продавать не будем. Это мы схаваем потом. О, еще еда. О, пакет. Это на кухне, видно, уборку делали. Мука. Всякие остатки там. О, чечевица какая-то. Я хз. Что это за такое? Такие макаронины. Ну, вот кому надо, кто залезет сюда, может, найдет, заберет. Нам это не надо. Я беру с помоечки все только самое вкусненькое. Я пропустил? Да ладно. Сегодня я невнимательный. Илюх, это пауэрбанк. Но он очень слабый, шляпный пауэрбанк, но его за 50 рублей купят, кстати, 50 рублей в копилочку, вот такой ГУЭС написано, пауэрбанк, Насколько он вообще ампер? 2,5 амперы, но это типа на один раз телефон зарядите и все. кого? Сигара. Сигара? Нифига себе. Смотри, куба, кубинская. Ребят, помоечка дарит то, что вредно для здоровья. Бомжам оставим. Вот тут топовый будет набор для какого-то бомжа, ребят, зацените. Короче, вискарик и сигара. Вот это набор, и острый еще соус Вот это набор для бомжа Кому-то понравится Такой нифига себе Выпил, закурил сигару И бомж любой почувствует себя боссом на этой помойке прям У меня так велосипед загружен Что он прям хочет падать постоянно он реально перегружен, ребят, находками Они всякие такие тяжелые О, нифигасик Так, что в этом пакете? Латунь? Mm -hmm. О, смеситель, ребятки С резиновой вот такой штукой Нифига себе, первый раз такой вижу Прикольно, а это латунь или цинк? Сейчас проверим Ребятки Это вроде бы цинк А ну-ка, а лучше надо Не-не, ребят, вроде латунь Или цинк. не пойму, блин Непонятно не латунь, а цинк, блин Просто похоже на латунь Походу из латуни уже не делаю Здрасте Надо вам? Я не беру цинковые краны Он не латуневый Мне как раз это, водовески Аа Что по находкам? Вот чисто по металлу? Ну, не, не только и по парадоксу Сейчас уже вещи собираются, Сейчас и МРК тоже собираются Обалдеть ну, это, может, мои подписчики собирают? Вот такую куртку, в принципе, можно продать. Я случайно выкинула. Да ладно! Может, Вы... да, вот я бы <смех> вас отблагодарила. <пишут> <смех> я уже хотел ее забирать. <пишут> ну, бывает, ладно. <смех> Обалдеть. Я думал, заберу сейчас куртку на продажу. <смех> А мы вещи всякие собираем. Ну, на продажу ну, да, там. Ну... Вот это э эпик. Просто эпик на помойке, да? Тесно, это не она выбросила. Ну, вон, представляешь, деньги. Он прям вот центы. Евроценты. Там есть что-нибудь такое Всякие разные Украинские. монетки. Тут... Украинские именно. Ну, мне вообще это пофиг. Целая коллекция разных монет не надо я тоже возьму обалдеть всякие 50 центов вот японские какие-то квадратные различные Ну попытаюсь их продать может кто-то их на барахолке купит обалдеть вот это вообще вот красивая какая-то тебе... римская или какая а турецкая о ментос первый раз да, такой ментос нет. нахожу есть тебя как зовут Николай. понял меня влад зовут штребух Привет! Так. Не падай, велик, блин. Так. Что там? Там что-то валяется. Wi-Fi роутер. Ого! Да ладно! Трехантенный, обалденный. С блоком питания. Ребят, трехантенный Asus, модель RTN66U. Две антенны есть, третья сломалась, но это ничего страшного. Два USB-порта, такой роутер стоит вот столько. Обалдеть. Денежки залетели в копилочку. Эйрвик освежитель, но без баллона, но его купят. И второй, сюда баллоны вставляются, освежитель автоматически. По 50 рублей за штуку купят. Короче, 100 рублей. Неплохо. Ребят, вот это топовые изи бабки. Он такой тяжелый, блин. Обалденный роутер. Давно я не находил таких топовых роутеров в помоечке. Помоечка дарит связь. Ой, там пакет с говнами. Ребятки, кормилица. Наполнилась, блин. Мы по второму кругу сейчас уже едем по кормилицам. ПСГ какая-то кепка непонятная. Тесно купят ее за 50 рублей. Давай возьмем, по попробуем. Ой-ой-ой, обалдеть. Ты видел, что у меня выпало? Коробочку возьмем на продажу. Смотри, кошелек это советский. Это еще 90-е. Прикинь, там даже он 5 копеек есть. Кошелечек обалденный, ребят. А деньги там есть, бумажные. Зеркальцы. Цена 4 рубля. Ребят, капец, он целый. Он вообще в идеале. Вот только помыть. Это ж капец, ралитетный кошелечек топовый. Охренеть. Я бы такой даже своей девушке подарил бы, точнее, жене. Ой, тут еще много всего советского, прикинь. А это что такое? Вот, коробка. Охренеть, со всякой бижутерией, ребят. Со всякой советской бижутерией, смотрите. Вот эта коробочка с вот этой бижутерией, это все за нормальные бабки купят, чувак. Это рублей за 500 все купят. Кошелек рублей за 200 купят. Коробочку рублей за 50 купят. Там еще всякие какие-то фотокарточки. Ребят, смотрите. Часы, прикинь? Часы. Часы Заря, 17 камней Сделано в СССР Что за 17 камней 17 камней написано Номер часов 46, 10,83. Стоят такие вот столько на Авито Проверим, заводятся Ребята, они, они еще и механические Заводятся, а ну тикают Тихо Ребята, они рабочие, они тикают Охренеть, вот это изи бабки Я думаю, они тысячи полторы стоят Такие часы, а может больше Золото Нет, нет, не золото Похоже на золотой крестик. Я думал золотой крестик. Ребят, какой-то кулончик. Охренеть. Чувак, вот это топ находки. Часы вот эти вот. Давай часы я в эту коробочку уберу. Всякие фотокарточки. Вот это все забирай. Кошелечек вообще топовый. Вот эти все фотокарточки, вот, открыточки, вот, смотрите, это 74-й год. Какое-то удостоверение, это все могут купить. Вот так вот все забираем, в пакет складываем нафиг и увозим на барахолку. Вот такие находки мне очень нравятся, старые, советские всякие. би би би би ри рыби-би-би-би-би. Нифига себе, новый асфальт положили. Приятно, конечно, по новому асфальту ездить в ребятушечки. А еще приятнее найти топовые находки в кормилице. Трима, ну, может, тут хотя бы что-то будет? Вынос с хаты бы... О, рулеточка. Ха, трехметровая, вообще целая. Пойдет. А есть тут еще что-то там? Ну, может, техника там. Книжка какая-то. Ежедневник. Чуть-чуть исписаны и все. металлическая, ложечка маленькая, вот это я возьму, лимонная кислота, аквамарис какой-то, что это вообще, а, глаза промывать, обалдеть, а вот это вот ребятушечки, что-то советское, УДЗ-1, вот это вот беру я, УДЗ-1, а что вот здесь, вот в этом пакете, как будто тут, много всего ценного, смотрите Обалдеть, какой-то чехол кожаный Это для перцовки Или чего-то такого Камуфляжный капюшон. Это что, какой-то охранник выкинул? Нифига себе, абсолютно целое защитное стекло. И что, это на iPhone что ли? Ну да. Ребят, тупо на мой iPhone защитное стекло нашлось. Ха, капец, вот этот топчик, ребят. Так оно новое, без единой трещины. Да, абсолютно новое. Охренеть. Тут, походу, какой-то охранник это выкинул. Потому что чехол для перцовки, камуфляжный капюшон. И вот смотрите. А, да ладно? Ребят, вы поняли, кто это выкинул? Охренеть. Это, а вот это резиновые вообще. Липучки ОМОН. Резиновые, ребят. Жесть. Я не знаю, получится ли это вообще продать. Тут, может, даже будет какое-то оружие. Ребят, я буду просто в шоке. Аптечка автомобильная. Использованная вроде бы. Смотрите, степлер. Вообще целый абсолютно. Рабочий степлер. Забираю. Его продать можно будет рублей за 50 Йод в таком пакетике. На коленник один. Интересно, а второй есть? Опа, вот тут что-то есть. Какие-то тоже препараты. О, духи, ребят, почти полные. А что за бренд вообще? Духи от бренда Велосити? А ну как они вообще пахнут? Ну вот такое. На барахолке рублей за сто вот это продастся баночка. О, Походу кроссовки охранника. С концом дырявым тут. Или точнее не охранника, а который человек, который в ОМОНе работал. О, нифига, я сказал, что-то будет топовое. Ребят. Фонарик ОМОНовца, который крепится, походу, на руль или оружие какое-то. Видите, тут крепление есть. Вот, яркий луч. Но он не включается. Может, кнопка сломалась или просто аккумулятор сел. Ну, такой фонарик тоже рублей за 50 можно продать. Чуть за ленты. Вот здесь, ребят, никогда не находил пакет ОМОНовца. Ребят, смотрите, термос. Олимпус из стали термос. Вот это за 100 рублей продастся спокойно. Крем для обуви, он даже есть Крем для обуви купят Много всего, конечно, полезного Я тут нашел в этом пакете Ничего тут больше нет <свист> <свист> Вот еще Пакет ништяков Ребят, тоже, наверное, ОМОНовец выкинул Так, смотрим о, новые перчатки, это мне по помойкам лазить Охренеть, сколько тут всего полезного Это же военная кожаная сумка, ребят Как-то походная называется Подушат она, но ее купят рублей за 100 А внутри даже много всего, ребят Вот военный человек приехал, походу И сразу выкинул все, весь набор Смотрите, здесь куча ручек Смотрите, это что такое? Это компас Ребят, кто шарит, что вот это? И когда вот эта штучка крутится Стрелка, видите, меняется Вот тут сантиметр А, это такая рулетка что ли Обалдеть, вот это топчик Ребят, так это набор армейский Да, какой-то, вот тут терка лежит Ручки, что тут еще есть Смотрите, Краснодарский край Республика Адыгея Карта Краснодара Линейка Это что, карандаши цветные Салфетки а вот и компас. Ребята, охренеть. Компас топовый. Отвентур бренд. Компас. Обалдеть. Капец странный набор. Набор какого-то разведчика. Военного. Охренеть. Компас это просто пушка. Сумку забираю. Вот так вот прям с ручками совсем. Сумку рублей за 100 по-любому купят. Компас я себе оставлю. Пригодится в походах. Что здесь еще есть? Инструктаж по мерам безопасности при проведении занятий на высотной подготовке. Главное управление Росгвардии. Охренеть, вот такое выкидывают. Документацию вот такую. Охренеть, военный ремень кожаный, ребят. Смотрите, абсолютно целый. Шлепки. А это что? Брейк-клинер, очиститель тормозов. Охренеть, он полный. Ребят, кожаный ремень за рублей 150 купят. Очиститель для тормозов. А ну... Охренеть, а он мне самому пригодится а Тоже буду что-то чистить, себе оставлю Кружечка металлическая Ребят, это реально военный выкинул все Полоски от комаров Маскитол это надо Шеврончики всякие Шлепки мне не надо Шприцы, какие-то платки Зачем эти платки вообще надо? Охренеть Это помойка, конечно, интересная И находки тут Какие странные Ребятки. Стоим, торгуем на барахолочке. Примерно за 2 часа я уже наторговал 3 300 Вот они, бабосики. Помоечка дарит кэш. А вот барахлишка, которое я собирал в видосах. Может узнаете какие-то находки, которые я находил, показывал. Вот оно все лежит. Вон стволы еще не купили. Фен, вот этот тут вот, помню. Находил. Ну, в общем, все, вот это с кормилицы, вот нашивочки ОМОН, все здесь лежит, еще пока не продалось. Все самое топовое уже продал. Еще осталось на Авито повыставлять находочки и их попродавать. И там примерно 1017 у меня плюс-минус выйдет. В принципе, помоечка радует. Дима тоже он стоит, торгует. Сколько ты Дима сделал? Мы уже наверное полторы тысячи полторы тысячи? с 7 утра мы тут стоим ну за полтора часа пока я, да, пока я тут раскладывался ну в основном зимняя, теплая все угу. вот так все лежит, ждет своего покупателя так сказать будем на рынке стоять где-то до обеда потом поедем стариться новым товаром на кормилицу ну а теперь подведем итоги по продажам за последнее время у нас тут даже есть вот такая вот касса, в которую мы складываем продажи с помойки. Ну и давайте посмотрим. Так, тысяча, две, три, четыре. 8750 рублей. Было накоплено примерно ну, за две недели. Некоторые находки продались на Авито, но большинство находок еще стоит на продаже. Ну а барахолочка особо прибыли не принесла. Посмотрим, что будет дальше, буду надеяться на помоечку, что она подарит намного больше денег, но в последнее время особо не везет, но это не значит, что помойка не дарит кэш, все-таки она его дарит, и еще и кормит меня, одевает и обувает.